привет друзья я рад приветствовать вас на канале капитан герман и сегодня у нас будет выпуск достаточно веселый посвященный еде а, как я вам уже говорил я стою сейчас на юге гренады возле хог айленда и это место в принципе совершенно не развито если мы смотрим на вообще инфраструктуру которая здесь находится поэтому очень важный вопрос что же собственно есть супермаркетов здесь нет есть небольшие такие магазинчики локальные такие такие ну короче э -э, и про них я вам тоже буду рассказывать но давайте посмотрим на рестораны и чем нас будут кормить есть тут один магазинчик ресторанчик такой жутенький но в обед они готовят такие типа а ланчи давайте посмотрим что у них есть как это выглядит и вечером, может быть, еще зайдем в какое-то одно место и посмотрим. Но пока обеденное время, обеденная еда обеденная. Короче, погнали. Вуаля, прибыли! Ищем еду. Так, вот тут есть два ресторана, один наверху, вот вы видите, вот. наверху хороший. А снизу просто кусок говна, вот там вот. Я не знаю, как они это делают, у них никогда никого нету вообще. И накурено так, что просто стоит пелена да при том что никто нигде не курит <laughs> так мы сейчас выходим с вами на основную дорогу uh, well, I, короче вот такое вот это место они прямо готовят свеженькая сейчас посмотрим сколько ну вот допустим кока-кола которая 591 грамм то есть потому что она идет в церкви а стоит 5 и си это чуть меньше чем 2 доллара 1,8 и а сколько стоит еда я сейчас она мне скажет я не помню короче вот такую штуку мне принесли это да проезжает реклама карнавала который будет с 10 числа здесь на гренаде Короче, вот этот роти как они сказали boneless chicken то есть это внутри лешечка Поэтому сейчас посмотрим, что там внутри. И не врут ли они, может, там целая курица с перьями. О, да. Ты серьезно? Да, я делаю видео для друзей. Так, это получается такая, типа, как масала внутри. О, oh, да, yes, масала. Так, а вот эта штука, это просто ядреный такой соус, просто мрак. Ну все, теперь это смерть. А ну, пробуем. Я не очень люблю карри, но для разнообразия нормально. Вкусно-вкусно. Огонь и дреный просто. Блины с картошкой. Ко мне дружбан пришел. Дружбан, привет. Такой вот у нас дружбан здесь. Итак, стоимость еды получилась 12 EC А 12 EC это у нас 4 доллара Ну вот короче, за 4 доллара вот такая вот еда А вот монетки. Eastern Caribbean с королевой Так, -с, вот этот ресторанчик, который я хотел вам показать Называется Little Dipper Ничего особенного внешне, но давайте зайдем внутрь Я вам покажу, какой прекрасный вид оттуда Короче, вот такой вот вид открывается на всю бухту. Очень классно, мне очень нравится. Ну и сам ресторанчик. Здесь у них бывает иногда музыка. ага. Есть столики. Но здесь в этом ресторане главное это вид. И сегодня нас будут кормить этими ламби, или они их называют... Он называется еще конч. Но это я сейчас все покажу, когда мне принесут. Вот так вот садишься себе и сейчас будет еда с шикарным видом. Вот это один из моих любимых ресторанов, куда я прихожу ужинать, но сегодня я решил прийти здесь пообедать. Не перебивайте. Так вот принесли мне уже здесь все приборы. Смотрите, какая салфеточка красивая. Ядерный соус. Здесь все с такими соусами. Ну а здесь все традиционно. Это не пармезан, а черный перец. Сейчас принесут ламби, или как его здесь называют, конч или ламби, везде по-разному. Это такая ракушка большая, которая море слушает. Такая. Вот, собственно, сама еда, которую принесли. Это вот ракушка. Так, это бобы, рис и салат. Ну, вот такая вот недовязчивая еда тут. 25 эси и 5 и кока-кола 25 си это где-то 9 американских долларов, ну короче, где-то на 11 американских долларов собственно я это и поел так, вот этот магазинчик который мы сейчас зайдем, чтобы купить продуктов, это просто обычный продуктовый магазинчик, вот такой вот, небольшой и вот сюда идем за едой так, что у нас тут есть? печеньки сгущенка это молоко, которое э, такое, ну, консервированное. Так, консервы всякие рыбные и мясные, майонез, кетчуп. И вот, собственно, все. Ну, соль, сахар, бобы, печеньки, картошка. Ну, и всякая там бытовая химия, вот. Вот, собственно, и все. Это все, что можно купить в магазине. Короче, здесь с едой Вообще все очень непросто. То есть я вам показал вот несколько э, ресторанов, в которых можно поесть. И то, э, скажем, вот в этом ресторане, в котором я сейчас нахожусь, допустим, вот эти роти, которые я вам показывал, их готовят только во вторник и в четверг. А если хочется их в другой день, их не готовят. Но вот эти ланчи, которые я заказывал, я их заказывал, и они есть каждый день. То есть есть рыба, есть говядина и есть курица. Я заказывал раньше куриный, сейчас я закажу себе говяжий. Посмотрим, что они приготовят. Вот. А в других местах, э, ну, можно найти вот там, где делают паруса. Рядом есть ресторан еще Fish and Chips. Fish and Chips стоит 30 Си, то есть это чуть-чуть больше, чем 10 э, американских долларов. А в воскресенье здесь не работает вообще ничего. То есть я в воскресенье реально остался без еды, потому что на выходных, э, до выходных был занят делами, а на выходные, короче, в магазины не работают. И я решил, я решил, э, думаю, там, ничего, найду еду. Короче, оказывается, не нашел. Поэтому в воскресенье остался голодный, вот вообще тупо еду купить здесь нигде нельзя. Магазины не работают, кафе не работают. То есть просто фаталити какой-то. Итак, что у нас принесли с едой острый соус -то я показывал так рис картошка это какой-то овощ мясо и салат Ну такая вот еда здесь в принципе каждый день вот есть тут вот такие вот магазинчики вот это кстати тоже ресторан в котором всякие наливайки пио продают такое оно все и вот этот вот зелененький, тоже красивый, такая пивная бочка. Там иногда готовят, кстати, ланчи. Но я видел, что там что-то едят в коробках. Но я не знаю, что такое. Я там никогда не был, никогда не видел. Надо будет как-то сходить. Так вот, этот ланч, который был у меня сегодня, стоит 20 си, То есть 27 си. это 10 американских долларов. То есть там получается 7, 6, 7. Но по местным меркам это считается вообще недешево. То есть вот такие роти стоят 12. А этот стоит 20. Ну, такие вот тут цены. Короче, тут есть еще одно место, где в теории можно покушать. Вот увидите, стоят там лодки. Там есть вообще ресторан. Но чтобы... И в нем готовят даже по каким-то дням пиццу. Но чтобы туда попасть, нужно их там то ли по радио, то ли сюда подъехать с самого утра и сказать, что «Чуваки, я хочу сегодня вечером приехать». Но только тогда они приготовят. Если ты приходишь просто даже какую-то закуску купить, у них обычно ничего нет. У них там есть вроде еще какой-то небольшой мясной магазин, но он там... Короче, все здесь очень мутно и непонятно. Короче, друзья, вот такая вот история здесь с питанием. И это реально большая проблема. То есть нужно запасаться заранее, нужно ездить в Сан-Джордж то есть непосредственно в город для того, чтобы закупать еду в супермаркете. Дорога занимает где-то полчаса в одну сторону, полчаса в другую. Но это единственный возможный нормальный вариант, если вы хотите питаться хоть как-то, это реализовать. Потому что надеяться на местные рестораны, бары и магазины, я вам показал, как это все выглядит. Если, скажем, с качеством еды еще можно идти на компромиссы и нормально этим питаться, то если оно не работает, тут ничего не работает. Короче, делаем выводы. Вот, друзья, выпуск, посвященный поиску еды на юге Гренады в окрестностях Хог-Айленда, подошел к концу. Не забывайте подписываться, проверьте колокольчик, проверьте лайк, написать коммент и все-все-все, что нужно для развития канала. И до встречи в следующем выпуске. Пока!